Всем привет сегодня я получила вот такой вот необычный до заказ по пятому каталогу с себе приобрела подушечки со скидкой подушка с искусственным лебяжьим пухом артикул 11 722 экологически чистый волокно нового поколения легкая и приятная на ощупь быстро принимает оптимальную форму не слеживается не вызывает аллергии Предотвращает появление полевых клещей и грибков. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Обладает высоким теплоизоляционными свойствами. Легко стирается и быстро сохнет. сохраняя свои первоначальные свойства. Подушка повторяет форму головы и шеи. Изменяя форму согласно вашим движениям. Размер данной подушки 50 на 70 на 20. Вот такие вот две классные подушки. Я уже их брала год назад и вот решила обновить мне очень нравится также мне заказали 10 упаковочек влажных салфеток для удаления пятен наши салфетки очень классные отлично справляются с своими заявленными свойствами и данный заказ мне сделали в мебельном салоне они уже не первый раз берут им очень нравится. Код данных салфеточек 30552 также советую всем приобрести в хозяйстве они самая классная вещь и конечно же наши освежители воздуха на водной основе это мне заказали в группе вайбера я предложила скидку по данным освежителям, и мои клиенты с удовольствием приобретают это у нас цветочно-цитрусовый микс. Код 30340. Таких вот два заказали мне. Как всегда снимаю на улице, так как сейчас пойду раздавать заказики. Фруктовая фантазия у нас код 30332. Чайное дерево и 30 30324. Еще также есть у нас тропический бриз 30-326 и утренняя свежесть. Их заказали три штучки. Код 30-325. Вот такой вот у меня получился небольшой, объемный заказик на 19 баллов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!